Значит, закрывает один из пунктов стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, создан в Казанском университете. Казанский университет является главным э, в кооперации с, с Колтехом, Губкинским университетом в Москве да, и Уфимским университетом. Вот этот научно-центр мирового уровня направлен на э, увеличение эффективности добычи жидких углеводородов.